Всем привет! Сегодня распаковка. Прямо сейчас я пойду получу посылку. Но это на самом деле волшебная посылка, потому что она шла нам из дома. Ее собирали наши родители целых три дня. И поэтому для нас она очень важная. Там не только мои вещи, там также вещи льва и полины. Вот. И я устрою сегодня распаковку очень важных для нас вещей. Здесь уже стоит. Женая? Да. Садись, садись. Я сзади подвел, я там сзади стою дома. Спасибо, до свидания. Откроешь папе, лев. Спасибо, лев. ты Иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, что иди, Вот уж не знаю. иди, Зачем? Зачем вы ее кинаете? Домой обойти. <связывая> Клевенкиной кофточкой. <связывая> Что там есть? Хорошо. Кобеля <связывая> аудио. Наклейки. 20 килограмм ну что распаковка на самом деле сегодня очень важная распаковка и в ближайшее время будут еще распаковки но это самое важное потому что э, мы получали свои вещи которые ну не то чтобы мы их забыли дело в том что пожив какое-то время э, в другом месте мы понимаем что нам не хватает некоторых вещей и попросили наших родителей собрать там был большой список, на самом деле. Там было, наверное, позиций больше 20. И даже когда на пункте приема их принимали, нам, нас заставили писать целый, в общем список, что там именно есть с брендами и со всякими штуками. Очень тяжело было найти бренды рельсов какие-нибудь для синта или какие-нибудь модули, которые DIY, вот, например. Там очень много вещей для льва, для Полины, для львенка. Да, львенка? Очень хочется верить, то что доехало все хорошо. Батарейки для Кэн. Ого, какой острый угол. Блин, он что-то скривлен. Это Novation Station. Тут шапка. Шапка важная вещь зимой и в этой шапке так шапка новая в этой шапке студийные наушники бар динамик это что такое это твои большая кипа с аудио кабелями тут чего не хватало аудио это вот этот для еврорека вы. проводочки то точно нормально должны были доехать что им, что им будет маникюрные ножницы важный элемент для путешествующих ну тут объективчик я думаю что с ней все в порядке кажется потому что коробочка в норме сейчас посмотрим ну, да объектив в порядке и да. Второй объектив сразу вижу. Это спидбустер для Вилдрокса. Но он вроде в порядке тоже. Кто за что то за что ты боялся? Да. Не знаю, пока еще. Это устройство моей силы. С этим устройством можно организовать... Место силы в любом месте. Итак, внимание, что же тут? Та-да-да! Протейус 2000. Это мой любимый ромплер. Кажется, он в порядке. В нем установлены платы, помимо стандартных, которые есть в протейусе. Поэтому для меня это очень важная вещь. Есть много выходов. Теперь он снова со мной. Так, вот тут что-то много всего. Львенок, смотри, кажется, тут твоя штучка. у у тут еще и лего. Держи, львенок. Лев, иди сюда, скорее. Тут Смотри, лего. Еще. Голова от... Тыквы. Голова тыквы. Тут есть, смотри, удочка. И вот что-то еще. Подставочка для ноутбука. Здесь нигде не мог найти такую... Пришлось, короче, из дома привезти. Так, это одежда. Это от чего такая? Твоя? Здесь блок питания для педалей. Чокс. Кажется, тоже в порядке. Тут какие-то вещи. На, ты открой. Книжка. Мануал от Протеуса. И тут еще стикеры. I Dream of Wires. Rond, Vance. Make Noise, Nerf Music, Control, Metasonic, Qubit, даже Ableton старый. Вся жизнь, короче, здесь. Так, а это, короче, э, я на принтере печатал, чтобы маркировать провода. Сейчас у меня теперь принтера нет, но взял старые штуки, пусть пригодятся. Мануал, кстати, на русском языке. Надо его отсканировать. Так, еще одна шапка, и в ней, наверное, что-то мягкое. Лев, кажется, там что-то тебе та да -дам. Снежный голем или голем. Это... Держи. Там еще газ. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Баловались. Так, тут, по-моему, одежда только. Ну-ка. Полин, тут платье твое, да? Держи. Тут тоже одежда. Тут -то ну тут что-то еще. О! Миди-экспандер попался там. От а, Q-Nexus. Да? Модулярные будни. Футболочка. С вышивкой. пакеты пакеты коробки оу oh, oh, oh. что это такое а это кстати кунексус миди клавиатура смотрите какая маленькая маленькая да маленькая миди клавиатура кунексус поддерживает cv usb и миди я ее очищал у нее была такая дурацкая поверхность и кстати новая прошивка там позволяет делать арпеджиатор и секвенсор, но он так себе, конечно, удобный. <свист> ну ладно. О! Это мой любимый модуль эффектов. Блин, даже интересно, как он доехал. ли с ним в порядке? Суперсел. Вроде в порядке. <свист> да там сейчас <честно>, капец, <свист> вообще, сколько вещей. Рековые крепления. Для раковых синтеза... Для раковых синтов. Это рельсы. коробочка, коробочка. О, тут что-то еще. О, я знаю, что там по весу уже чувствую. Так, ну, во-первых, это футболочка просто, да, без, без всего. Футболочка новенькая. Босик, Space эко Кажется, в порядке. И тут, наверное, еврорек модули. Микшер маленький с, с черной панелькой. Иди, Лев, похвастайся, что там тебе пришло? Шлейфы. Питание. О -о Ой. А, да не, вроде в порядке. Питание Формс для еврорека. Львянок, иди покажись. Покажись, иди, иди сюда. Львенку приехала. Это наш член семьи. Левенок. осциллятор книт и вот такая волшебная баночка тут ничего нету короче это кабель кит который позволяет сделать без пайки провода кабеля для педалей эффектов но тут еще есть кое-что тут есть болтики для еврорека здесь есть мерлисы бифака для того чтобы прикручивать еврорек есть такие эти винты которые рельсы прикручивают парочку переходников здесь хоса ну и сам набор который без пайки позволяет создать нужные длины провода вот и все на этом вся посылка давай квади все да Аккумуляторы смотрели, Он да? Сказала, что она не такое отправляла. Спросила ее, что вскрывали сразу. Ее, похоже, вскрывали и, видимо, вот смотрели. Спросила, что вскрывали? Короче, ее досматривали, да. И мне кажется, что у батстейшена, мне кажется, у него ухо помято одно. Когда я синтезатор продавал, люди говорят, а что, коробки нету? Как же так, коробки-то вы выкидываете? Ну, так вот выкидываю. Оказывается, без коробок можно отправлять, доставлять. Коробки места много занимают, на самом деле. Если все коробки хранить, нужно было бы еще один дом рядом построить. Короче, у меня ударен тут э, плохо доехал, короче, бастейшн. Да, это можно выпрямить. Бастейшн вообще у меня по жизни досталось, на самом деле, потому что я его отпиливал вот здесь. Я его встраивал в Еврорек синтезатор. Ничего, главное, что он со мной, потому что этот винтажный звук этого синтезатора, он очень крутой. И этот... Это мой любимый синт. Такая кривятина. Садись сюда. Такой... разбойников. Он нападает на деревни. Но у моего разорителя всегда отваливается нога. Можно надо пересобрать левую ногу на правую поменять там. Нет. Резинка на месте? Да, на месте. Ну зачем он нападает, разоритель-то? Ну, он друг этих разбойников. Mm -hmm. Бык. Но, да, такой бык, это, который разоряет всю деревню. Но у деревни есть тоже один защитник. Железный Голем называется. Давайте я его сейчас покажу. Вот Голем. Такой малыш защитит от такого большого разорителя? Я точно не знаю, но он иногда... Ну, он, наверное, победит его. Нападает он вот так. Вот двумя руками. То есть он за добрых, а тот за злых? Ага. То есть добро побеждает зло? Да. Всегда? Мне кажется что не всегда но если в деревне есть например какой-нибудь игрок то он наверняка победит разорителя если у него есть там трезубицы эндер и все остальное а если нет то проиграет я точно не знаю но может и проиграть может и выиграть Ну будем надеяться что добро победить да зло ага.